Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я приготовлю рульку по своему теперь самому любимому рецепту. Я очень много делал рульок по разным способам, но теперь я нашел идеальнейший способ, который подчеркнет все достоинства этого куска свинины, и вы будете в восторге, если попробуете сделать рульку по моему рецепту. Важно, что в этом рецепте чем больше будут шкуры, и вот таких суставчиков и косточек на рульке, тем она будет вкуснее. Если есть свежий чеснок, конечно, можно нашпиговать мясо и чесноком. Если его нет, можно использовать сушеный чеснок. Я буду использовать немного свежего чесночка и немного сушеного. Хорошо смазываю свиную рульку обычным растительным маслом без запаха. Растительное масло сделает кожу рульки мягче и к поверхности будет легко прилипать пряности и соль. Сразу солю. Зерна кориандра я измельчу в ступке, а также я добавлю сюда немного зерен фенхеля. Вот столько. Фенхель и свинина будет очень интересное сочетание. Попробуйте, если вы еще никогда не добавляли фенхель в свинину. Понюхайте, как ароматно пахнет смесь кориандра и фенхеля. Это просто потрясающе. Сюда же я добавляю молотый черный перец, а также сушеный чеснок. Рулька. И хорошенечко посыпаю пряностями и массирую. Не переживайте, это нормальное количество пряностей, все будет хорошо. В этом способе готовки самое важное так замотать в фольгу свиную рульку, чтобы сок при приготовлении из нее никуда не убежал. Делаю все аккуратно, чтобы острые края фольги не прорвались и не прорвали следующий слой. Рульку я приготовил и теперь она будет мариноваться у меня до завтра. Я заранее достал свиную рульку из холодильника, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Это заняло несколько часов. А теперь у меня духовочка уже разогрета до максимума. Я ставлю туда свиную рульку на 15-20 минут, чтобы она слегка нагрелась. Вот на такой уровень. Сейчас я делаю духовку, температуру на минимум. И устанавливаю термометр. Самое важное, чтобы температура внутри духовки была от 103 до 110 градусов. Я использую вот такой маленький конусный магнитик, потому что если дверка духовки у меня будет закрыта, температура внутри будет 160 градусов. Магнитик я вот сюда прилепляю. Вот. Дверочка закрывается и остается небольшая щелочка. Это уже способ проверенный. Таким образом температура внутри духовки будет в, тех, в том диапазоне, в каком мне нужно. Температура уже зафиксировалась 116, максимум 118 градусов. Так она держится уже 2 часа, и это, я думаю, хороший диапазон температуры. Дегустация свиной рульки по самому лучшему способу, какой я только придумал. В этом рецепте больше всего мне нравится именно шкурка. Это настолько потрясающе. Пахнет. Великолепно. Ну, и мяска для вас попробую. Посмотрите. Кстати бы, рулька готовилась с 12 до 18. Ровно 6 часов. Максимальная температура 118 градусов по моему термометру. Минимальная 116. Как же хорошо. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте вот такие огромные-огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня это самое спокойное место и самое вкусное.